Локкаль. Император: Ведьмак, что тебя привело? Я узнал, где Цири. Наконец-то, я уже начал думать не зря ли я обратился к тебе. Привези ее немедленно. Ее преследует Дикая Охота. Цири будет в безопасности только в Каэр Морхене. Это не предложение, а приказ. Я сумею защитить собственную дочь. Если бы речь шла об обычных врагах, без сомнения. Но Дикая Охота совсем другое дело. Если дать им бой здесь, мы поставим под удар всю зиму. Сотни невинных душ. Вокруг Каэр Морхена никто не живет. Да и твоим войскам будет свободнее. Хм. Согласен. Я пошлю с тобой Харуфь, но с одним условием. Командовать будет генерал Ваорхес. Я не могу на это согласиться. А я не отдам войска под командование Ведьмака. В таком случае, думаю, мы не придем к согласию. Прости, что занял твое время приведи мне цири да если она согласится кар ума было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. Авалак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Лица на вас в страшной... Пошла. Беги от нашего Яумара пример бери. Он великана повалил. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни. Твой отряд. парень не промах. Одиночку велика. Лучше бы ты мне под топор не совался. А ты, ты уверен, он, что это был не Эльфгардский флагман? Мы только в порт пришли, а ты снова нудишь. Я за тобой слежу. Модрон заед. Эй! В нас тут вещи. Что стрешла? На поезд! Кого еще не силу. Говорят, фоло на роли сожраем. И лучше э? оружие ни к чему, если слабая рука его нет. Правда? Воистину. <музыка> Шурки. топор никогда не затупится? Прочь с глаз мои Мое почтение, ведьмак. А медом тебе жопу уже намазали, герой? О! Отвлечь тебя на пару минут. Геральт, ну что ты? Я та же, что и раньше. Кроме титула, ничего не изменилось. У меня к тебе непростая просьба. Я хочу просить тебя о помощи. Что случилось? Крах ведь говорил тебе о Цире, правда? Ты ее нашел. Пока нет, но я считаю, в шаге от нее. Беда в том, что когда я ее найду, Дикая Охота сразу поймет, где мы находимся. Поэтому я хочу забрать Сири в Каар Морхен и там дать призракам бой. И поэтому мне нужны союзники. Я не могу сейчас покинуть острова. Но я дам тебе моего лучшего воина. Хьялмара. Думаешь, он согласится? О, наверняка. Да еще и обрадуется. Ты же его знаешь. Это точно. Спасибо. Вам его помощь наверняка пригодится. Удачи! Геральт, дикая охота готовит нападение на Кайер Морхен. Мне нужна твоя помощь. Призраки у ворот ведьмачей крепости. Ты друг моего рода, и я не могу тебе отказать. Тем более еще ни один Анкрайт не снизкал славы в битве с такими врагами. Я выступаю немедленно. Спасибо, я не забуду этого. на тебя и на чародей а нам подруг трупы из корчем выносить я за тобой слежу ты не из них правда? для друзей у нас есть сердце а для врагов... Скажу тебе, Геральт, после того, как вы с Хьялмаром одолели ледяного великана, ты для меня один из нас. Я похож на жителя Скильги? У тебя сердце Анкрайта. Это нелегко, но я должен попросить тебя об одолжении. Говори, друг. Я знаю, где Цири, но знаю также, что когда я до нее доберусь, дикая охота тотчас об этом узнает. Они придут за нами, и мы должны будем ответить на их удар. Я могу на тебя рассчитывать? Сперва черные, теперь призраки. Ну что поделаешь? Приводи Цири сюда, и мы дадим им бой. Я не могу рисковать твоими людьми. Местом битвы станет Каэр Морхен. Кайр Морхен в сотнях миль отсюда. На то, чтобы перебросить туда войска, уйдут недели. Да и оставить острова беззащитными перед Нивгардом. Гераль, прости, я не могу этого сделать. Понимаю. В таком случае я не буду отнимать у тебя время, прощай. Постой! Я не оставлю тебя совсем без помощи. Пойдем со мной. Прекрасная работа. У тебя талантливый кузнец. Не у меня, а у короля Эрланда Анкрайта. У Эрланда каменного кулака, то есть это клинок зимы? Я думал, его не существует. Он выкован махаками, закален в огне дракона, принадлежал роду Анкрайта в столетия. И теперь он твой. Спасибо. Я понимаю, как нелегко это для тебя. И тем дороже для меня твой дар. Пусть он хорошо тебе служит. Отправь этих призраков туда, откуда они явились. Так я и сделаю. Прощай. Долго их нет. Может, заблудились? Они уже 20 лет возят дрова по этой дороге. И Давай. там, где зло найду, буду именовать его злом, а врагов не оставлю в покое. Эх, а на врагов наших пошли в море. И там, где зло найду, буду именовать его злом. Попрыгов Попрыгов в Ярлы строят новые дракары. Так уж повелось. Первыми на войне всегда погибают деревья. Да, они знают, сколько раз... сам, где зло буду именовать его злом, а врагов не оставлю не в покое. Они нас вперед. Они через два поколения уже считай рыбарек. Мы можем поговорить? Дикая охота скоро нападет на Каэр Морхен. Мне нужна твоя помощь. Дикая охота? Ты уверен? То есть, ты нашел Цири? Я знаю, где ее искать. И знаю, что когда найду ее, всадники охоты сразу об этом узнают. Я понял. Я сейчас же начну сборы и отправлюсь в дорогу самое позднее завтра. Спасибо. Не за что. Я вырастил эту девушку и все еще в ответе за нее. Увидимся в Каэр-Морхе. Мой брат изучал эту легенду. А думаешь, что делать? Куда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 И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, по своим делам. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. А ты из какой деревни будешь? Из Вербицы. Это в Тимерии. Два дня пути обысиливали. Извините. Таяцей, туганин, шивы, в корчму. Золтан! Да! Я знаю, где Цири. Так что же мы здесь делаем? Поехали за ней! Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Я хочу, чтобы ты отправился в Каэр-Морхен. Я привезу Цири туда. Вскоре после этого по крепости ударит дикая охота, и тогда твой топор нам очень пригодится. Можешь рассчитывать на меня и на мой топор. Спасибо, увидимся на месте. Весемир, Эскель и Ламберт уже там. Три, два. Ты меня достал, Сидор. Ведь мах ведь не может оспорить, разве а? Сечь, черных, сечь. Если острый... Как все это кончится? Думаю, бордель открыт. Уизими. Такой солидный. Геральд из Риви. Живой и здоровый. И что здесь делаешь? Гоняешься за Скайтаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят Элли? Сейчас на карте судьба Тимерии. Мне нужна твоя помощь в Каэр Морхене. Я хочу привести туда Цири, а за ней должна появиться дикая охота. Ты не отвернулся от меня, когда я был в беде. И я отплачу тебе тем же. Благодарю. В бою, который нас ждет, твои умения могут оказаться незаменимыми. Я подумаю, брать ли с собой Бьянку. В любом случае, до встречи в Каэр Морхене. Эх ты, растяпа! Только мне пока этой братве не хватало. О! что она магией занимается. Не не освобождает от ответственности. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Я сомневался, обращаться ли к тебе... Что там? Мне нужна помощь О, тебе нужна моя помощь? Это даже интересно Излагай. Я знаю, что скоро дикая охота нападет на Каэр Морхен Я пытаюсь собрать все возможные силы и средства, чтобы дать ей бой Дикая охота? Только не говори мне, что ты веришь в эти бредни Это не бредни Я убедился в этом довольно болезненным образом На собственной шкуре Прости, но у меня сейчас полно своих неприятностей Я все еще не отыскал свою пропажу А твоя помощь пошла псу под хвост Так что я тебе ничего не должен По дернышку, полная мера наберется.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 Остановился у этого домика. Надо туда заглянуть. Закрыто. Есть там кто? Сраза. Я не причиню вам вреда, откройте. Накрылась наша конспирация. А ты кто такой? И чего мы тут ищешь? Меня зовут Геральт, а вы кто такие? Это ж тот самый ведьмак! Я слакал балладу про него и тиродейку! Как бишь ее? Финц! Я понемногу начинаю терять терпение. Прекрасно! Значит, скоро и вовсе пойдешь во своя сих! Клянусь бородой своей матери, возьмите себя в руки, ребята! Иди за дверью! Ты и... Геральт? Я правильно говорю? Да, Геральт. Послушай, Геральт, поговорим о деле. Мы пережили корабли Крушета. Нескольких моих ребят сожрали какие-то твари, пока мы наконец не укрылись тут. Этот остров полон опасностей. Так что не удивляйся, что мы тебе не доверяем. Что-то затянулся ваш рассказ. Давайте уж договоримся как-нибудь. Если это демон, он сейчас попробует нас провести. Я не демон. Я могу доказать, что вам нечего бояться. Это как же? Если я найду ваших друзей, вы поверите, что я вам не опасен? Боюсь, искать их будет непросто. Сколько их было? Трое. Ива, Гаспара Ферренс. Этот ваш. Ива. Где его искать-то? Этот кредит уперся, что должен обыскать пещеры на востоке. Я не сумел выбить эту мысль у него из головы. Ну вот где-то там ищет. Где искать, Гаспара? Он сказал, что мы не можем просто так сидеть и ждать спасения. Взял фонарь и говорил, мол, поднимется на вершину горы, будет корабли высматривать. Куда пошел Ференс? На запад. Вроде там есть какой-то корабль. У Ференса руки просто золотые. Если бы кто и смог его починить, то только он. Постараюсь отыскать всех троих. До свидания. Я рад, что ты все правильно понял. даже не представляешь как я рад я встретил твоих друзей давай слезай добро уже спускаюсь <связывая> вот повезло-то знаешь об одном только жалею <связывая> разбился зараза Человек. Эй, вставай! Брысь! мужик иди спать. Вставай! Что, что такое? Ну ты еще кто? Я Геральт. Твои друзья просили, чтобы я нашел тебя, Ферренса и Иво. Боюсь, они умерли. Ива окружили какие-то твари, я сам видел. А Ференс, я слышал, как он кричал, ужасно кричал. А потом зарычало чудовище. Идем в хату. Если что случится, я тебя в обиду не дам. Жалко, ребят, да что ж поделаешь. Ой, пойдем. Только я должен предупредить, что страдаю нарколепсией. Это такое... Знаю я, что такое нарколепсия. Буду тебя будить. Вот и ладно. Пойдем быстрее. Давлю на массу. Вставай. Не, не хочу в школу. Ты что-нибудь знаешь об этом острове? Почти ничего. Его нет ни на одной карте. Заколдованными островами так часто бывает. Думаешь, он заколдованный? Это единственное, в чем я уверен. Один из трех пропавших. Скверно, что он умер. Сейчас я вырублю все. Проснись. Сейчас. Сейчас. И, еще минуточку. Вставай. ты что делаешь на да, этом удивительном острове? Я привел вашего друга Правда? Пусть зовется Не спи Я не сплю <свят> Это Гаспар! Отойдите, я открою дверь Гаспар! <свят> что ты ты мутный Эй, а что сразу мутный? Не выспокой ее. Что с остальными? Одного я нашел логового монстра, он был уже мертв Второй на моих глазах упал со скалы и свернул себе шею Хелера, рабинек велел мне присматривать за этим засранцем Это был его племянник Благодарю за помощь Прости, что я тебе не доверял Эх, все-то у нас наперекосяк Что нам теперь делать? Вы можете вернуться со мной, у меня здесь лодка. Но сперва я должен кое-кого найти. Серволосая девушка? Да. Мне очень жаль. В чем дело? Она холодная и не дышит. Должно быть, умерла незадолго до нашего прибытия. Давайте у лодки подождем. Видишь, не все уроки Весемира пропали зря Ведьмак может забыть поесть, попить, даже подышать Но никогда не забудет позаботиться о своем мече Ой, правда, он это все время повторял И не надоело ему Что это была за тварь? Что? Какая тварь? От которой шрам над левым глазом Он свежий, я его не помню это на память от Куралиска из Спалы. Очередной в моей коллекции говорить не о чем. А твой неплохо затянулся. Волак готовил для меня специальные мази. До того, как его поразило проклятие. Интересно, где он сейчас? Мы сняли с него проклятие. Он в Каэр Морхене и ждет тебя. Ты шутишь? Нет, над этим ты бы шутить не стал И это... это отлично! Какой приятный подарок! Ты доверяешь ему? А Валакху? Он еще ни разу меня не подвел Ни разу! Как вообще получилось, что ты начала путешествовать с валаком С тех пор, как я оставила вас, Йен, на острове Яблон, Иридин и его красные всадники все время шли за мной по пятам. Я бежала от них сквозь разные миры, и однажды охота меня едва не настигла. И тогда абсолютно из ниоткуда вдруг появился Валак. Он нашел портал, и принес нас в мир, где Иридин не мог нас выследить примерно полгода. Тогда зачем ты вернулась? Я думала, что дикая охота сбилась со следа, что я в безопасности. И потом я хотела вас найти. Тебя и Енифер. Ты искала нас, а мы тебя. Иногда мне казалось, что я отстаю от тебя всего на шаг, а иногда, что я хожу по кругу. Неудивительно. Часто я просто летела, не разбирая дороги. Ну тогда расскажи мне, как все было по очереди, с самого начала. Как только мы появились на Артскеллиге, Иридин сразу нас нашел. Его красные всадники нас окружили. Я думала, это конец. Но оказалось, что у Иридина другой план. Он вытащил Филактерий и распечатал его. Вдруг все окутал туман, и Авалах начал задыхаться. Тогда Иридин и наложил проклятие, которое превратило Авалакха в уму. Да. Он не хотел его убивать, только унизить. Но Авалах не сдался без боя. Он наложил какое-то заклинание и просто разметал бойцов охоты. А за одну половину леса на Арцкельге. Это дало нам время для бегства. Авалакх открыл портал и я прыгнула туда. Он должен был пойти за мной, но, видно, из-за проклятия что-то пошло не так, и он не успел. Так или иначе, мы договорились, что если вдруг что-то пойдет не так, то мы встретимся в его укрытии в Велине. Думаю, что остальное я уже знаю Надо собираться На берегу ждет лодка Потом поедем в Каэр Морхен верхом Верно Лучше путешествовать общепринятым способом Хотя через портал было бы быстрее Это моментально привлечет Эридина Лучше не рисковать Кроме того, я терпеть не могу порталов Сук. Слушай, надо что-нибудь придумать. It does, so. <gasps> Что ты похорошела? Что стоять? Пойдем поздороваемся со всеми. Вы ничуть не изменились. Все. Такими я вас и запомнила. Кого ты просил о помощи, уже здесь. А Валак отдыхает в башне. Ему все еще плохо. Нечего тут стоять. Заходите внутрь. Я чертовски рад вас всех видеть. Может... Я оставлю вас на минутку. Трис, успокойся. Нет, нет. Вы наверняка соскучились. А лишняя минута ничего не изменит. Хорошо. Тогда минутку и идем, ладно. Мне немного не по себе. 45 секунд. Что? Нам осталось 45 секунд вдвоем. Уже 30. А потом мы бросим вызов дикой охоте. Так что умоляю, не стой столбом. Ден, я тебя обожаю. Что ж, троечка за оригинальность. А вот за искренность...